Все, все окей. Нет, у меня здесь привычка. Да, все четко. А, привет, дорогие мои. А, вот человек перед вами, передо мной, который приехал не так давно, буквально дня, наверное, два, два дня. А, во Флориду. На последнем рейсе он улетел, когда это можно было сделать. И улетел он из России до Канкуна. И это история. Как ты Начина, доехал начинать, до начинать. Тихуаны, скажи. Начнем с этого. А, именно до Тихуаны. Про билеты рассказывать? Про билеты. А, смотрите, а, сначала получается, мы взяли билеты не те, но это оказалось очень большим, большой пользой. Какие не те? А, мы взяли, наверное, месяц вперед билеты туда и обратно. Это я замутил. Да. По ошибке просто. Вечером брал и взял билеты на месяц вперед. Но они все-таки пригодились, в итоге они пригодились. Потом взяли билет уже правильный. На следующий день я полетел в Тихуану. Думаю, ну нормально там прикинулся пьяным дурачком, который путешествует. У меня татуровки, майку одел и прохожу. Но история о том, что там, что там будут два кордона и они будут проверять, там уже не так было. И уже прям у всех спрашивали паспорта. А, прям на выходе у всех, типа показывать паспорта свои, и у кого видели русские а, паспорта, сразу загоняли в загон. В загон, а у кого были американские, мексиканские, типа они просто проходили, даже, даже не проверяли документов ничего, просто видели, то, что они нормальные. И у кого был сразу на руках букинг, обратный билет, а, все, типа всего хорошего вам дня, до свидания. А у меня не было ни обратного билета не букинг, телефон сел, я такой в панике стою, что делать? уговариваю его подзрить телефон свой, он такой окей типа и сразу покажите, только там типа нельзя лазить, я такой блин что делать? я быстренько поставлю, пока он не видит, набираю Васю, насилие. такой можно просто мне букинг быстрее купить букинг? Или... да можно, рассказываем и тут же делаем букинг. время было наверное час Ночи, час да. ночи, и mm -hmm. такой, блин, как-то меня сейчас разбудил, тоже, что типа, я трубки обычно не беру. Да, и для меня прошел звонок, я прям был очень удивлен. Вот, и получается, он мне отправляет booking там на сутки, которые взят, я думаю, что делать с обратным билетом, и вспоминаю то, что у меня есть обратный билет только на 30 марта, который там через месяц, по факту, и я ему показывал все в телефоне, и меня повезло в том, что он просто все а у меня телефон так себе такой, отфоткал издалека, и кому-то отправил. И Проходит минутки 5, такой, типа, вы свободны, идите. Все, я выхожу, весь счастливый, второго кордона никакого не было. Стояли военные, но военные стояли около выхода. И все, я вышел в отель, я в отеле, да. в Тихуане. И отель э, тот самый, где, походу, все останавливаются, туристы, которые прилетают в Тихуану и не идут дальше? А все прилетают обычно в скалу. Отель «Скала». Ну, ты был в том же номере, где я, там, Да, но был. там никого не было. И там были. Ну, это был последний номер в этом отеле. Он был полностью, как это, sold out. Полностью а, ну, Возможно, да. Но, как я заметил, по истории все прилетают в «Скалу». Отель «Скала». Угу. Откуда всех забирают и дальше, получается, везут именно пешим ходом. Именно ну, в общем, э, дальше история должна была быть на, связана с автомобилем, с покупкой. И движение дальше по накатанной через э, Сан и Сидра в Америку, и либо тебя разворачивают, <coughs> ну, это общая известная история. Но потом что-то пошло не так. Да. Я рассчитывал, да, изначально то, что приедет какая-то за мной машина. Я туда сяду, заплачу, заплачу определенные деньги, uh -huh. и меня придет через сан и сидр, все будет хорошо. Но я нахожу номер телефона. Думаю, все окей, это тот чувак, который мне посадит. Я рассчитываю на то, то что он меня перевезет. Но в конце оказывается, то, что какой-то пеший проход через забор. И я звоню опять-таки Василию, я говорю, так и так. Он такой, типа, через забор перепрыгивать или нет? Я говорю Я не знаю, я говорю если перепрыгивать, то типа не надо лучше. Если типа какие-то обороты, то типа, то окей. Все, я отдаю телефона этого человека Василию. Да, я расскажу. В общем, для меня это была просто ну, новая информация, как это можно делать. И в итоге я связался с этим человеком, с этим койотом. Он мне дал людей, которых он уже провел, которые уже в Америке находятся пару месяцев. Они мне все подтвердили, все объяснили, как это работает, шаг за шагом, что это ну, нормально. И в дальнейшей перспективе это даже лучше, чем проезжать на автомобиле через сан -Исидро не кидалово, ничего незаконного это просто один из способов как пересечь вот этот вот забор там пупырки точнее и как объяснили херню это, вот это незаконно это неправильно но америка надо закрывать глаза Ну, пока что это более-менее законно, из незаконных способов можно да, оказывать да. и не... форму дают одно из лучших типа ну не всем конечно типа русским дает а там форма другая ну, Ладно, вот. дальше. Ты дальше. с этим человеком связался. связался и... И произошел самый интересный момент, то, что он такой, типа, два-три дня, типа, ожидай, типа, мы тебе сообщим, и время сообщим, и из-за приедем. И, такой, окей, в этот же день. Я пошел на магазин, думаю, все, покушать и ложусь спать. И он mm -hmm. мне а, пишет, звонит, два часа на сборы, я у тебя буду. Такой, что, как, время 8 часов вечера, я реально ложу, уже ложусь спать. Все, я такой, хоп, душ туда-сюда, быстро начинаю собираться, готовиться, все учить, всем писать, а, а у меня не объяснил ничего толком, я ничего не знаю, куда я еду, э, что будет. Я думаю, все, на границу два часа ночи. Вот два часа на границу поеду, как бы там меня схватят. Все, я собираюсь, со всеми прощаюсь, вещи собираю. А, сажусь в машину, мы, мы едем, я думаю, все, едем реально на границу. Я ни, ни, ни, ничего не спрашиваю, просто такой, привет, привет, привет. А, деньги я не передавал сразу. Забрали мы со скалой еще двоих, одного армянина и там кого-то, турка и девушку, и просто едем, и все, короче, я уснул, проснулся я от боли в ушах, то, что были горы, и он говорит, такой, пять минут, мы, приехали, мы приехали в город Мехикале, я думал, все на границе, все, я уже готовый морально, такой, поддерживаю себя, на самом деле, я боюсь дико внутри, и вот такой поворачивается, останавливается, говорит, все, заходите, типа, давайте спать. А мы разве не на границу, говорит, нет, конечно, типа ночью там, тебя говорят, убьют сразу и так далее. Все, мы ложимся, Очень был комфортный дом, очень комфортный. И сам человек был русским, как бы он такой, ты сейчас, говорит, не уснешь. Поэтому, говорит, вот пиво, вот еда, пей, говорит, типа, успокойся, говорит, да, говорит, просто поговорим, поболтаем, типа, о себе расскажите, что говорит, вы не уснете никто. Ну, реально, мы очень сильно переживали. Все, мы посидели. В чат наверное, 2-3 мы поболтали обо всем. и Мы все успокоились. А там были мексиканцы. А, нет. Там То были есть только русские. только вот. Э, у, и, и именно у него да. только русские uh -huh. клиенты. Uh -huh. А в дальнейшем я уже и латиноамериканцы. Всех увижу, как бы все там, в Южной Африке, там, Латиносы, мексиканцы, там все были. А, вот. И по мы поспали, за утром проснулись. И за этот счет мы поехали, получается, куда-то заведение, позавтракали, он, он сам все оплатил, приехали обратно в дом, все говорит, собирайтесь тихонько, теперь говорит, за вами приедут через час. Все, проходит час, мы подготовились, он сам уехал, точнее, он нас посадил в машину, приехал мексиканец, очень добрый, очень прикольный был тоже. Mm -hmm. Приехал за нами мексиканец на обычной машинке, которая не отличается серенькая такая была, Nissan вроде, он с нами подружился тоже, э, мы попрощались с ним, и он предупредил, возьмите то, то, то, типа это оставьте, я вам все отправлю. Я оставил свой рюкзак, взял такой с тобой, теплые вещи, взял паспорт, все документы, а другие порвал. Ну, тоже билеты, не билеты. И мы сели мы мексиканцу в машину, и он нас отвез в другой дом. Мы ехали минут 20-25, но мы уехали из Мехикали. Э, отвез. Мы быстро-быстро типа, выходим из машины и быстро заходите в дом. Мы быстро-быстро выходим, заходим в дом и получается 3 метра на 4 метра сидят на полу уже около 20 э, людей разных рас. Э, мужики, женщины, двухмесячный ребенок был, самый маленький. Над землей мы а там еще четыре тысячи тут, 15 тысяч километров. Представляешь? Остался последний рыболов. Остался последний. И все, мы там ожидали, они ожидали, говорят, все ждите. Мы все уселись, мы отделили были, и мы были как в цирке, на нас все смотрели, типа, о, русские, о, русские, прям вот так. На нас дети прям смотрят, на нас типа такие, кто вы такие, что у вас за язык? Это было самое смешное, такое. И все. И приходит чувак, говорит, из человек и бегом за мной. Первая толпа пошла, вторая пошла толпа, и мы такие, типа, надо тоже, наверное, встать впереди, чтобы уйти. И мы пошли третьим заходом. Машина была старенькая, там было ну, 6 для 6, 6 людей. Но мы-то зашли на эту машину 12-11 человек. Я, я сидел в багажнике, видосы есть. Мы, короче, в багажнике, сейчас едем <решит> на границу. Девчонками, багажник был ну, сантиметров 80 на полтора метра, Багажнике было пятеро, пятеро было в багажнике, друг на друге были. Дальше нас отвезли вот нейтральную территорию, от этого дома минут 5-7 мы ехали на нейтральную территорию, и там была яма. как да, Я могу скажу. И там все сидели. Все, именно кто был изначально в комнате, в этом, во втором, во втором доме. Там все сидели. И мы и все, мы также вышли, нас, нас проводили. Мы тоже так же ожидали последний заход. Последний заход приехал, и все, нам орут, кричат, го, го, го, го, го. Поднимаемся, видим этот забор очень-очень длинный, очень высокий. И все, мы побежали туда. Потом в конце понимаю, точнее, в середине, Зачем чем бежать? Ну, а там уже был шериф. Он типа идти туда, там есть мост, и сзади еще толпочка людей идут тихонько, аккуратно, и у некоторых ноги болят, они просто идут очень-очень медленно, говорят, зачем бежать, а другие убежали. Там была девчонка, которую, типа, ее кинули, так скажем, и такой, иди сюда, давай вместе пройдем, типа давай свои вещи сюда. Все, вон там автобус подъехал, американец сказал туда идти нам, сейчас, ху, дойдем. Вот речка, вон там кукурузные поля. И все. Как дела? Хорошо, блядь. Мы вместе тихонько прошли. Там был мост. И самое интересное, как бы американец, патруль, стоял за мостом на, его, на своей территории. А на этой территории нейтрально стоял мексиканец, мент. И такой, типа, ловит пятерых 4 там некоторые успевают его обойти, когда он этих оформляет, не оформляет, а уж с ними разговаривает. И он такой, типа, мани, манни типа, или сейчас уедешь в Николь говорит, Николь там сука ты ему давай, я такой последний достаю, он последний из кармана, то, что было, даю ему и убегаю тоже. Снимаю все видосы. Сохранишь, пожалуйста. А... И все, я перехожу мост. Америка. Там уже стоит маленькая газель, Ford вроде бы, или Шевроле, с одним сотрудником пограничной службы, так скажем, да, американской уже. Он такой, всех построил, говорит, ожидайте, сейчас за вами еще приедут. Приехали еще 3-4 машины, всех построили, все забрали паспорта, дали документы и приехал большой автобус. Нас забрали все, шнурки, браслеты, по-французски оставили, загранично забрали. Тоже на американскую территорию попал. Да, но еще еще, еще на этой территории, mm -hmm. еще я на, на этой территории, еще я забор еще не пересек, mm -hmm. потому что когда мы бежали, мы видим а, открытую дверь, которую он вам говорил, помнишь, что для скотов. А из нее свет, свет. так светится вот, с американской с стороны? Нет, такой свет, такой света не было. такой нет. вход, нет? Нет, света не было. И когда мы добежали, оставалось до этих, этих ворот открытых метров, наверное, 40, он такой, что делать, прикольно. И как раз в этот момент приехал американец, типа, бегите туда. Угу. Все. И нас забирают, в автобус садят. И дальше нас везут, наверное, час. Нас, точнее, везут по точкам. Нас собрали здесь, другие собрали там. Вот так. Точка, наверное, 5 было. О -о -о. То есть вот. они все знают, где да, есть да, да, да, возможности зайти. Да, типа хоп, собирали. да нас забрали. Там забрали пять человек, там забрали там троих, там забрали пятерых. А было, что кого-то не забирали, допустим? Нет, всех то есть всех. есть кто и вот они там в Мексике остаются. Ну, и такие О, из, стоите, из, они из, такие из, из, из нас пошли нахер. Из нас, короче, никого там всех забрали, всех посадили в все да. А Дальше мы же ничего не видели, потому что стояли сетки. Uh -huh. а, в автобус как бы было темно, вообще было, ничего не видно. И дальше происходит самое интересное. Нас отвозят, получается, как я понял, бордер. А изначально человек, который нас отвозил, имя, допустим, Николай, который... Он не пишет. Николай. Он не Николай. Я знаю его имя, но он не Николай. Да. Это просто... вот. Он сказал, что попадет сразу в детеншн. Типа, палаточный или детеншн, он сказал. Я такой, приезжаю, о, детеншн, думаю, палаточный, все, все дела. Uh -huh. Оказалось, это просто бордер, расширенный на улице. Нас все э, загоняет загон. Мы там, наверное, проточали час. Мы не ели. Нам дали просто печеньки такой, типа, и воду на... И потом, после часа... А, нас все выкинули. Я хотя бы все передал, передал рюкзак, получая одному человеку. Э, и чтобы он отправил мне. А те, кто это не знал, эту информацию, все вещи выкинули. Просто все то, что у них есть. Новый рюкзак, телефон, не телефон а планшеты, то, что не помещается, пакет 20 на 20, все повыкидывали. Взяли нас отпечатки. В дальнейшем фото... С... Сфоткали. Сейчас я выпью. Я один спать не буду, что ли? Сфоткали. И все, мы свободны. Потом нас просто загнали в этот палаточный лагерь, так скажем, да, типа и куда хочешь, там и ложись, типа, где есть свободное место, ложись. А сам в палатке где... сколько людей? В первых в двух-трех там было человек 50. А большие палатки? 40. Нет, люди друг на друге лежали. А, ну вот. Но русские есть русские. Самая дальняя палатка была человек 15-10. И mm -hmm. никого других мы туда не пускали. Отопление? Ничего не было, холодно, нет. холодно. Нет, они стояли. Стояла теплушка, как бы вот этот, который греет. Но она не работала. Угу. Стояли. Я имею в виду условия какие? Условия, ужасные. Поспать, там, что-нибудь. Кровать Фольга? Нет, ничего не было. Ни кровати, не ступай, кровати, кто. Не кровать. Брезент. Был брезент как бы на, на земле. И, а до презента наверное деревяшки, потому что она была немного выше угу. земли, на сантиметров 10. И был брезент. И фактом то, что два-три офицера было очень злых и мы одну фольгу брали, как бы, да, и вторую фольгу мы воровали, когда заходи когда обедали, ужинали, одну фольгу клали на брезент, вторую укрывались. Ну, фольга вот так ты делаешь, как бы, и она прозрачная. Но эти офицеры видели то, что у нас две фольги, там, ночью заходят и одну фольгу отбирают у нас и уходят, как бы, просто так, ни за что. Берут, брали и отбирали, так скажем. Ночью было холодно, мы спали по 3-4 часа. Была неизвестна всю, всю ночь. Орали там имена, фамилии колумбийцев. Колумбийцы вот так. Латинос, не знаю, кто там еще был. Вот так. Они приезжали, их не было. Приезжают, как бы каждый день, каждое утро мы видели новых людей. Ну, Но поток. Поток новых людей, старых никого, кроме грузинов, ну, кроме русскоязычных людей. А все остальные менялись только так. Там очень мало людей оставалось, и мы думали, куда их, интересно, не, без... ну, не знали, куда мы дальше направляемся. Вот. Пробыл я там 5 дней, нас очень мало кормили, я похудел очень сильно. Нас гигиены отсутствовало, не было зубных паст, шампуня, все та же самая одежда 5 дней. При том, что ночью холодно, а днем жарко. Потеш, очень было жарко. Вот пять дней. Очень санитария была адская. И нас получается на пятый день. Загоняли вообще нас 2-3 раза, по три часа мы стояли в маленьком загоне. А вот последний день мы стояли максимально, наверное, самый долгий период времени. Но все-таки меня называют, мое имя, фамилию. И куда-то Я такой все счастливый, думаю, все меня отпускают. А меня просто закидывать бордер только внутренний, который уже в здании. Там тоже спать невозможно. Там кондиционер работал, как бы и в маленькой комнатке было человек 20, как бы не разместиться, и бетон, бетонный, бетонный стол, стул. Там притачали мы до 6 утра, и начала движуха. Приехали айсы, забрали с другой комнаты, получается, чернокожих людей. Но на них ходили браслеты, как бы, и все, типа, их куда выпустили их их минуты его выпустили сразу-сразу угу. с бордера. Через 2-3 опять приехала а, приехали. Айса. Эти уже уехали, приехали. Айса открывает нас. И нас. Хоп, наручники. Цепь. Цепь на поезд на. Цепь, цепь на поезд, да. Да. висит. На руки на ноги. Цепь через наручники проводит, получается, как-то. И ты вот так. И на ноги тоже кандалы одевают. Угу. И все, обратно, типа, давай бордер. И там опять. Протачали час, пока что там нас всех не оденут. Мы не ужинали, мы не завтракали, все, мы вообще голодные, мы не спали. И нас садятся в автобус, говорят, в автобус говорят, покормят. Мы что-то приедем, все, три автобуса на военный аэродром, там рядом было минут пять. Это, кстати, порта был в Аризоне. в Аризоне, город Юно. Мы поехали в аэродром и там сильно самолет. Чего за самолет? Сап гражданский обычный. Обычно. Ага. обычно там уже стюардессы были. Mm -hmm. Классно. Прямо стюардессы были. Все, мы куда-то летим, ну, не знаем куда. Вот просто вот опять неизвестность. У нас опять обед. Обед был. Чипсы, и батончик с, яб... Яб... Яб... Я... с яблокой. Все. Не облепывайтесь. Большой обед. Не обязательно. Ну, вот, говорится так. А? Ешьте не облепаетесь. Да, да, да. А у нас руки вот так, как бы чипсы, яблоко. Мы просто брали, закидывались, я вот так в рот, а яблоко вот, вот, вот так узнали, просто не было никакого там телодвижения. Ладно, прилетели. Прилетели, а, опять-таки, и все, отношение поменялось. Просто кардинально. А, мы выходим, а, у меня была расстегнута куртка. Ко мне прям прибежали, типа, стой, стой, стой, иди сюда, застегнули. Мы автобус посадили и таким прям с милым голосом, вы сейчас поедете туда, а мы прилетели в Хьюстон, вы поедете сейчас в Ливингстон, Детеншн, все там вас все помоют, прям с добрым всем голосом, все так сказали, и все, мы едем. Один автобус у нас выбирали, вызвали по спискам, он уехал в другую сторону, они до сих пор не вышли на связь, до сих пор. Uh -huh. а мы нас уже просто типа, давайте, выходите, без списка, посадят два автобуса, мы приехали в Детеншн, Ливингстон город. И нас все там все сняли идите сюда все хорошо там более-менее добрые там все было все отлично покормили первый раз там за пять дней нормально картошка соус котлета витамин С витамин Д там а до этого вот э, был тот кто ну, не выдерживал и трое ходил трое слабаки Трое, да. Они не могли спать, получается, ночью не спали, а днем, как бы постоянно нас вызывали. Но если ты насыпаешь, ты спишь максимум минут 40, потому что, как будто такое тело движение постоянно происходит, как бы человек почти не спит. Трое сорвались, типа, нет, отвезли меня обратно. Ну, не знаю, их просто уводили. Что с ними было дальше? Мы не знаем, отвезли их или их обратно на границу. Да, просто пропал, они пропали и все. Окей. Okay, поели мы картошки. А еще, кстати, про пропадали все. те, кто жаловался на здоровье. Типа, у меня болят почки. Тогда их уводили, типа, а дальше что с ними было, тоже мы не знаем. Я не знаю точнее. Okay. Все, ну мы поели, а, приняли душ, а, сдали все документы, а, дали деньги получается, но я не сдавал деньги, как бы я спрят, точнее я просто так получился, что я их не сдал. А нет, это было на утро, я немного перепутал, это было на утро. Там получается душ и про, провели... а вот обследование сделали, сделали МРТ, давление, вес, сердцебиение, СО2 вот. Короче, медосмотр Да, медосмотр уже. я прошел полностью. И все, нас отпустили и загнали в, в душевую кабину. И там колумбийцы... Давай душ опустим. Вышли из кабины. Нет, вот, нет. нет останем? Ладно. Да, да, да. Самый интересный момент. Нас, на, на, нас загнали в душ, колумбийцы что-то нагрубили охраннику, и нас просто 5-6 часов держали а, в этом помещении с включенным кондиционером, а мы не спали. Очень холодно, мы не можем уснуть, как бы, и вот там мне чуть ли самого нервы не сдали. Mm -hmm. Все получается, да, да. 5-6 часов прошло, и проходила процедура. Опять-таки телефон проверяли, деньги сдавали. На что? На шторы? Деньги сдавали, получается, им под расписку, то, что mm -hmm. типа, сколько денег yeah, у тебя boy. было в кармане. Но я не сдал, до шторы. Как в классном кабинете на стены пожалуйста, дайте нам. Все, мне заселили, получается, в общежитие, как они сами его называют, общежитие. Так ее общежитие? Да, когда я был у врача, она прям э, переводила, типа, когда будет общежитие, там, если вам будет станет плохо, в общежитие, mm -hmm. когда вам вам станет плохо, типа, напишите то, что вам нужно к медсестре. Такой, ну, окей. Прикольно. Это такой секретный ваш вызов был, Скорее всего, наверное. И вас приведут ко мне. Да. И все. Мы нас поза и все стало о, прям отличные отношения. Душ, горячий, зубная паста, дезодорант, все, все, все вот туда было. Постели. Мы просто спали сутки, наверное. Телефон даже был, но я с ним не мог разобраться, сутки двое, наверное. Как звонить всем? На тебя дозвониться не мог. Что за телефон? Например, висит на стене. А -а -а. Черный. Это вам выдали просто. А, нет. На стене вис висели телефоны. Там нужно было комбинации и вам дают карточки, там твое ID написано. айди ID, ID свой, хоп-хоп-хоп вводишь, номер телефона, код города, или если ты хочешь позвонить международный, 001, и звонишь там куда-нибудь в Россию или куда-то дальше, или ближе. Угу. И все, через 2-3 дня нас, а мы сидели с грузинами и с русскими, и через 2-3 дня нас перевели в общую большую, большое общежитие, больше, больше мест было там. Но ну, с колумбийцами из Перу. Ну, вот там начался немного уже, опять-таки, санитария, то, что они не особо за собой ухаживали. А От... ты зашел, какого числа на границу? 3 марта. марта ага. 8 марта я вот, у меня началась движуха. 8 марта мы утром уже были в детеншне. То есть ты без новостей был все это время? Без новостей, без ничего. И мои родные не знали, где у -у -у. я. Окей. Okay. Так, ладно. Дальше ты там посидел, посидел. Посидел, и... посидел. Нам, нас взяли ПЦР-тесты. Uh -huh. Сделали ферографию. Сделали опять-таки МРТ. Еще раз. Все опять проверили. И на следующее утро, понедельник, А, нас Айс к себе еще вызвал. Заставил все документы. типа и сказал, что через 2-3 дня вы выйдете, если подпишите эти документы. Я такие, окей. А если нет? Я не спрашивал здесь. Я, я слышал слово, что отпустят, как бы Я больше ничего не думал просто. На. На утро... Нам еще... Проходила та же процедура, которая при заселении была, только уже наоборот, только мои деньги, я сдал уже, меня их спалили в общежитии, а, так не делайте, их спалили у меня в кармане, и когда я уже а, забирал деньги, там было на чеке написано 0, а у меня с собой никаких бумаг нету, и свои деньги я прострал до денежки, как бы их не нашли. Они и сказали, что во всем разберутся, деньги твои найдут, только сутки подожди здесь, типа, мы тебе отдельно оттенем. не, спасибо. Я сейчас поеду. И их пропьют. Да. Окей. У тебя было интервью на страх? Нет. А как тебя про кейс спрашивали? Никак. Или вообще, почему вообще ты ничего. что ты просишь, ничего, просто ты шел, и шел, и шел, ушел. А, меня вызвали, спросили, кто твоя мама, типа, фамилия, имя, национальность, папа. Я сказал: папа, русский, мама Украинка. Вот Боюсь ли ты вернуться в Россию? Я говорю, да, боюсь. И остались поставить подпись: что да, я боюсь вернуться в Россию. Я согласен отправить свои документы в службу. Я согласен на документы, что отправить отпечатки отпечатки И что-то еще было расписаться на, на еще. Mm -hmm. Ну, вот сейчас середина мая, о, марта. Середина марта. И у тебя вызов на 5 апреля, по-моему, или на 3. Ой, мая. Мая. На 3 мая, то есть где-то. Просто, чтобы я пошел. Чуть, -чуть к больше, чем полтора месяца, получается, нужно будет ждать вызова. этого в Флориде. Да, а суд через два года. Ну там. Первослужение. Первослушание. Как, первослушание. Как, как будет суд, там понятно. И документы, видимо, это даже и отдадут. Возможно. Я да. в комментах напишу, когда отдали документы. И все. При... А, и самое интересное, нам ничего не говорят, куда мы, что мы. И поэтому я никому не звоню не говорю покупать билеты, потому что сейчас мы не знаем, куда мы. Наставить в автобус. Все, мы своей одежды получается. А, Насадит в автобус и просто везут и говорят, куда? Мы в аэропорт. Ну, думают, мы примем аэропорт, нас рассадят, типа давайте занимаемся своими документами, связывайтесь и так далее. Нас просто привезли, выходите. И уехал. И такие, что? Да, то есть ты должен оказаться у меня. Так, как ты вообще хочешь, да? Без денег. Да, да. -да. А, вот так вот. Иди на заработки, делай, что хочешь, да. А а все, сами вы, сами просто нас, нас, нас ничего не объяснили, просто. Автогруппу. Выехал, высадили, Просто в Высадили, он уехал. Угу. Типа, свидос. Но мораль такая, что нужно связь с кем-то держать постоянно, кто вам может взять билеты, если что. Хотя, вот. А тебе хоть раз звонили? Нет. Ни не разу. Только ты мне звонил. И даже не мне а его написал. И все. Ну все, мы взяли билеты, встретили его в аэропорту в Орландо. Мы к нового встречаем. Но ну, не знаю, может как это пошло. Привет, привет. Хотя другие звонили другим, ну тем не менее, мне не звонил. Вот. Как в Америке слов нет, естественно. Даже, даже сравнивать нечего. Не И вот некоторые пишут, что типа скажи там, чем лучше, чем плохо, Я говорю, блин, это небо, земля, тут даже сравнивать просто нечего. Совсем другой мир. Да, ты улетел из другой страны, которая поменялась за две недели кардинально. Кстати, это было самое жесткое, то, что э, я вышел, не было ни новостей, ни телефона, и просто смотришь, что еще там творилось за эти 10 дней, и просто, что, закрылся мак, ну, потому что, ну, она и дальше еще больше информации, и интересно. Все остальное неинтересно. Да, все остальное неинтересно, закрылся мак, все. Мака нет. Мака нет. Как мы встретили Канкуни, кстати, э, мне очень полагали то, что с пустым паспортом Канкуни могут развернуть. И передо мной развернули, развернули троих или четырех армян. Прям, типа, они таки подошли, подкрыли паспорт, типа, и даже не рассматривали, типа, две-три минуты, типа, mm -hmm. туда. Но многие говорят, что просто в Канкуне уже и в Мехико. Те, кто прилетает с территории там, евразийских, вот, допустим, у кого в восточной.. Тип лица, либо Кавказские теплица. Их просто сразу же до свидания. Ну, не особо смотрит. А мы... Цель визита даже. Даже если у тебя там туры, семья. Идите куда-нибудь. Да -да. Только не в Мексику. И вот, мы стояли в очередь, 2-3 часа. Пока что я там пройду. А меня просто дал документы. Она спросила цель визита. Я говорю, я делаю авторские туры, показал ей Инстаграм. Она, насколько дней надо, типа, такой. Ну, мне говорю, 7, 10 хватит, говорю, и так далее. Не знаю, что там можно на 180 оказываться. Uh -huh. Она поставила 7 дней. Я, я потом увидел что это листок, я даже не, не знал, что он нужен мне будет где-то. Uh -huh. И когда-то я убрал, и все. я прошел В Канкуне. И там 3-4 дня отдыхал вроде. Да, ну нормально. 3-4 да. дня там был. Кого-то заворачиваешь, кого-то... Да, и очень много... Не видитесь в отеле, очень много людей, кто там... Рассказывают, что там я там туда собираюсь, туда собираюсь типа, а ты там по-любому. Я ни с кем не общался почти, я садился, круг там все-таки, все, там перейдем так и так, а там не получится. От них прям шел негатив, прям один негатив. А я такой с пивком на лайте, все получится у меня. Ни с кем не общался, ни с кем не знакомился, ни с кем не копировался. Они там искали все вместе, вот давай скинем все то, давай план обдумывать и так далее. И так далее. Я такой, нет, я, а я отдыхаю. Отлично. Все? Когда обратно? Две недели? Это у меня шоу уже. Билеты, билеты брать тебе на середину приду. апреля, да, в Россию? А ты перепутаешь ты перепутаешь, опять, перепутаешь и, и возьмешь. Мож, мож, можно сразу на Украину. Как нас тут э, самое? Тебя никто тут не притесняет пока? Блин, каждый день. Ты. Да. А кроме меня-то никого. Я вчера. Нет, такого нету. Как бы э, даже в аэропорту я такой стреляю, короче, сигарету. Говорю, «О, типа, все, все такое Не про Путина, тоже кстати, ни разу меня не спросили. Э, в Хьюстоне мы поужинали, опять-таки я пошел, там спросил сигарету, потому что магазины были что-то далеко. Э, он такой, «О, Russian", типа и давай болтать. А там у меня был чувак, который знает английский, и мы стояли минут десять с ним, просто разговаривали, болтали. И опять-таки ни одного вопроса про Путина я не услышал от него. Он просто все знает. Да, бы и все. Ни слова никто не сказал, то, что там я такой-такой-то, я русский, типа, что я отсюда валю. Такого ни разу не было. Окей. Okay. Ну, в общем, мы коротко, как могли, вопросы и ответы все под видос. И... и не звоните мне. Не надо, я там не ходил. Типа, есть мой номер? Если есть, удали. Да, да, да. Вот, все, спасибо, что смотрели. До следующих э, видосов. Не знаю, когда будут, скоро. Все, пока. Пока. Ладно, вот даже тебе нужно. Я, я... за все правильно да. сказал? Да, если что, переделай.